это значит, нам до цели близко Крайней или последней Этот раз Бог решил Мы верим, Он за нас И, конечно, верим мы в бою Той, что никогда не подводило Кто-то называет крокодилом Птичку, про которую пою Ласточка беднистую мою Подтвердят нам трассеры расчет Не ошибся летчик-оператор Нынче он как в фильме Терминатор Все, что снизу убирает, тут валят Наш привет, он тем не нашим шлет Скажет, кто не страшно мог. вранье нас пугаются ни суппулитурой, отвечая всей номенклатурой. Птичка разметает воронье. Мы втроем поднимем у нее, душу винтокрылую свою, Вместе с нами ты не погубила. Обазвал же кто-то крокодила. То, что выручает нас в бою. Ласточка пятнистая. Мою. За спиной молотит пулемет. Портовой наш парень не из рабких. Обложился лентами в коробках. Пулеметный сам себе.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 Все года, что вместе с ней в строю Красотой меня с ума сводила Что за дурик кличет крокодилом Ту, что вместе с нами на краю ласточку петнистую моё Когда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 Держу ее за ручки, словно танцы Кружим, и мы вдвоем Мы танцуем танго под огнем С той, песенку пою стой что нас от смерти водило Я убью того, кто крокодилом Обзовет любимую мою Ту, что вручало нас в пою, То, что вместе с нами на краю Ласточку пятнистую мою.